И мы сегодня будем изучать определенную тему. Э, Истинное слово. Истинное слово. О Или здравое учение. Вы знаете такое выражение в Священных Писаниях? Здравое учение. О или то, что я сказал, это основное, такое основательное учение. И мы слышим про те или иные организации, когда мы говорим, вот у них здравое учение, или наоборот у них не здравое учение. Я хотел поговорить на эту тему. Почему я хотел поговорить? Здравое учение. Я однажды проснулся, и эта мысль не оставляла меня. Здравое учение. Если вы от меня сейчас ждете конкретные пункты, то забудьте про это. И если вы думаете, что кто-то вам сейчас скажет, вот запишите по пунктам здравое учение, то этот человек точно заблуждается. Потому что танах ⁇ это настолько великая вещь, и есть столько много толкований что бог каждому дает выбрать и ешь и есть основные вещи но в принципе он каждый раз проверяет как мы относимся к той или иной ситуации и мы сегодняшний день начали с таким экзаменом. Коре, лислох, ливарэх, анаилети, шила, ما, олай олай лебецор, Потому что uh, у нас произошло событие, и я поднял такой вопрос, как бы мы относились, отнеслись к человеку? Может быть, мы бы его побили? Может быть, мы бы его потащили в тюрьму? Или надо его простить и отпустить? Как относиться к нему? А דברה ברי, ולימוד אברי, אכברג אזו את אמיתי אחז ל-סיטוא-ל-סיטואציה אמיתית. И поэтому здравое учение или здравое, uh, здравый смысл это как ты относишься к ситуации uh, в которой ты находишься. Ведь, ו... רוב ג'לימוד אל על... לימוד ג'בארי. Chadasha, И э, -да, в основном здравое учение, основы здравого учения в Новом Завете э, в большинстве своем написал Рав Шауль, апостол Павел. להגיד, катал, Не то чтобы он написал, но он показал свое отношение к тем или иным пунктам. Почему он это сделал? ואוה, תנח, те, которые изучают священные писания любят читать танах, и я хочу ободрить вас, читать танах и новый завет. Потому что без этого мы как слепые. Мы видим, что Шауль пережил в своей жизни много искушений. И он был очень uh, большим учителем и сильным. Entonces, Шауль, Шауль, Шауль постоянно был в путешествиях, где-то его принимали, где-то нет. И иногда атаковали его учение. И в разных местах своих посланиях он говорил, держись здравого учения. Я хочу прочитать несколько мест Писаний из написанного Рав Шаулем, но потом мы будем смотреть параллельные места, там где эта основа есть в Торе. Маком что и первое э, место, которое я хочу, чтобы мы прочитали, это послание к Титу, пи, глава 1 с 8 стиха. И он здесь говорит не то, чтобы здравое учение, но он говорит основу. Послание к Титу, глава 1. Шмоне Адарбайсре. С 8 по 14. Будь странолюбив, любящий добро, целомудренен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении или в основополагающем учении, и, не, и противящихся обличать, Ибо есть много непокорных, пустословов, обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти. Из них самих один стихотворец сказал «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо по сей причине, обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающих от истины. Альма Шауль Умеркан. О чем здесь пишет Шауль? Шауль Умерше... בזמן שitraחֵב, יתרחַב בְּשֻׁוּרָה בְּמָקוֹמוֹת שֶׁלַּפְגָנִים. שָׁאוּל עָוַרְיִית שֶׁהוּא בְּתֹוֹרָה, כִּי בְּתֹוֹרָה אֲשֶׁר אֲנִי עֲשׂוּ. שָׁאוּל и много новых верующих стали собираться вместе и поклоняться Богу. Вместе со светом зашло очень много тьмы. Такое происходит постоянно. И всегда нужно знать, как уметь различать. И, конечно, в то время было еще очень много мало, очень мало учителей из-за язычников, <говорит> и в основном все учителя были <говорит> иудеями, потому что в их руках была истина. И не все иудейские учителя были в то время честными ребятами. И он здесь говорит, они учили различным учениям, Павел здесь называет это бабушкины басни. Ве ве лахем, лекавен, И он тогда говорит здесь, обращайтесь к первоисточнику, к письмам, которые посылаю я, которые посылал Петр, которые посылали 12 апостолов, для того, чтобы вам различать истину. <говорит> AMA YEHUDIAYU MISAKRIM SHAMAYUGAMA GOIM KATUF KRETIANE VSEGDAL LJECZY. A CHEVRASHEL KRID EM TAMID MISAKRIM. YESHLEM IMKAELI SHI YESHLEM ETTADVAR AZER B'DAM YODIM LISHAKER. И здесь не только иудейские учителя, но также и языческие. Например, здесь написано про крестьян: крестьяне всегда лжецы, злые звери, утроба ленивый. Я расскажу вам настоящую историю. Вы, конечно, слышали, что где-то 20 лет назад распространилась Евангелие в Китае. Слышали про это, да? И там было такое пробуждение, что не десятки тысяч, а миллионы людей каялись. Они слышали о том, что 30 миллионов, 40 миллионов человек в я слышал, что 300-400 миллионов людей пришло к вере в Мессии. И вы знаете, что Китай – это страна, которая просто пропитана идолами и атеизмом. И когда возникла там вера в Мессию, возникли разные глупости. Кто-то услышал неправильно, кто-то специально учил неправильно. И нам всегда нужно опасаться таких вещей. Потому что сегодня же мы живем в в мире uh, в потоке информации. И ты можешь из дома не выходить или даже сквозь, э, с постели не выходить, и просто возьмешь свой телефон, и ты, на тебя изольется поток информации. И вот Шауль говорит очень ясно: будьте осторожны. Потому что есть очень много искушений. А как мы знаем, что какая-то вещь нас искушает? Здесь он пишет очень ясно. С хребой, с ты как будто они с тобой говорят и вдруг в тебе возникает какая-то горечь и тебе хочется оставить этих людей с которыми когда-то тебе было хорошо и ты был в общении, все было вроде бы в порядке, но сейчас тебе говорят, этот учил неправильно, этот на тебя посмотрел не так, и тогда ты думаешь, наверное, что-то во мне не так. И вдруг у тебя внутри появляется горечь. И будь уверен, что человек, который тебе дал такое горькое чувство, он именно с этого, э, с этого, с этого общества, он может быть очень умным. Но э, дух неправильный в нем ведет к разделению. Опять я говорю, когда кто-то говорит вот только так правильно, убегает этого человека. В Танахе есть где-то от, от пяти до семи провозглашений, которые однозначно их по-другому не поймешь. Все остальное, это, э, может быть, имеет и двойной смысл. И потом тебе начинают рассказывать сказки, что это было так, это было по-другому. Я расскажу один рассказ, я уверен, что многие вы слышали его. Где-то 20 лет назад еще были кассеты. Кассеты, помните? כי тому позрю, כה锂电池 של סיפורим של נארים מניקارagua, שסיפרו על חוויתם שלם בגיינום распространились кассеты каких-то молодых людей из Никарагуа, которые рассказывали свое свидетельство о том, как они побывали в Аду. Они, они рассказали, как они прошли все круги Ада, и они были там и здесь. И это повлияло на очень много верующих Но людей. Но мы, well, sì, согласно Писаниям Понимаем, что это полнейшая ерунда. Потому что ад — это духовное место. зубов, и он есть только какие-то описания какие-то может быть параллели где написано скрежет, будет плач скрежет зубов но uh, человек современным человеческим языком не может описать это место и то же самое связано с небесами помните что Рав Шауль написал про небеса он написал ⁇ Я увидел что-то, что просто не могу описать своим языком ⁇ мы не способны объяснить духовный мир. И если кто-то говорит тебе, иди со мной, я покажу тебе духовный мир, тогда знайте, что там существует какая-то проблема. Я не сказал не испытывать. И есть место, где мы испытываем различные вещи. Потому что мы не роботы, мы люди, и Бог дал нам желание исследовать какие-то вещи. Но всегда надо это делать с опасением. И каждый раз, когда ты встречаешься с людьми, которые тебе дают такие э, нехорошие чувства, убегать с этого места. И второе место, где говорит Шауль, это второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею. Первая глава с 11 по 15 стихи. Он говорит, стой твердо и держись об образца здравого учения, которое слышал от меня, которую я передал тебе с верой и любовью в Мессии Иешуа. Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, предали меня. Шаул они Шауль говорит, я не стыжу. Потому что я знаю, в кого я поверил. И он сохранит меня до того дня. И он говорит, держись образца здравого учения. И потом он говорит про предательство. И здесь я хочу определенным образом отнестись к тому, что здесь написано. Есть такие культуры, в которых предательство ⁇ это такое распространенное явление. В славянском мире это менее распространено, и в Израиле это не распространено, потому что люди пытаются поддержать друг друга например я был в Латинской Америке они говорят у нас это настолько распространено вдруг как будто бы человек идет с тобой и он верен тебе но на определенном участке пути он тебя просто оставляет и предает и когда я читаю эти стихи я вижу, что частью здравого учения является не предавать. Быть человеком, на которого другие могут положиться. У меня есть проблема, я это знаю. Иногда мои друзья совершают ошибки. למה גינה Но я продолжаю за них заступаться. אולי אחר כך חניא כהולא גיד להם את פובי פובי פוא סית אלון נחון. Может быть потом я смогу их отвести в сторону и сказать: здесь и здесь ты сделал неправильно. אבל אתה תומך באלישישילח. Но ты поддерживаешь тех, которые принадлежат тебе. תבינו אותי בצורה נחונה. Поймите меня правильно. בגדה? Предательство. Это часть нездравого учения. Мы да, должны исправлять тех людей, которые ошиблись, но не предавать их. Если ты предал кого-то, а потом пытаешься выстроить новые отношения, то это возьмет много э, лет, пока, это, пока эти отношения улучшатся. И с Божьей помощью можно преодолеть и и это. И нам нужно научиться прощать. Но здесь Шауль говорит очень ясно, Держись здравого учения. И потом он вносит э, этот пункт про предательство. Отмаком. И еще одно место. Это также второе послание Тимофея, Perek 4 четвертая глава. Откройте 2 Тимофея, четвертую главу. 2 Тимофея, 4 Тимофею четвертая глава. С первого по 5 стихи. «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим, еще Мессией, который будет судить живых и мертвых, в явлении Его и Его проповедуй слово, настой во время не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Третий стих, посук шалож. «Ибо будет время, когда здравого учения, лимуд габары, принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей» которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Ты же будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое. Шауль Канумер здесь Шауль говорит и он как будто бы пророчествует про наши дни. Что люди будут говорить, вот это мне нравится, а это мне не нравится. Мне нравится, когда меня все время ободряют. В школах сейчас есть такая современная система обучения. Не говори ученику, что он сделал ошибку. Говори, что все будет хорошо. Как не говорить, где ошибка? Как тогда ученик научится различать правильное от неправильного? Есть такое выражение в фейсбуке. Кто на русском языке пишет правильно, то он закончил школу точно 20 лет назад. Почему? Потому что тогда нам говорили, вот так это грамотно писать, а так не грамотно писать. И это то, что происходит сегодня в теле Мессии. Все хорошо, все в порядке. Нет, не все хорошо. И эм, проституция это проституция. И э, отношения между мужчиной и женщиной вне брака это грех. А, а зависимость это зависимость. И если мы не говорим ясно, то он и если мы э, не говорим это, то человек продолжает так поступать и развивается в этом, и приносит плохой плод. Лимуда нахон. Здравое Матери учение. Здравого. Что значит здравое учение? Я хочу, я хочу открыть Второзаконие шестую главу. Давайте откроем Тору Второзакония 6 глава. Мы, про... мы прочитаем э, с 4, наверное, по 19 стих, я не знаю, если все прочитаем. Ахраза, Адонай Адонай И это провозглашение, которое мы говорим, каждый шаббат, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь Иди. И многие принимают это провозглашение как молитву. Но это не молитва. משה, משиха, הקודש, это Моисей, который получил помазание от Святого Духа от самого Бога. ישראל, Он стоял перед всем народом Израиля. Второзаконие, шестая глава, с четвертого стиха и он провозгласил те вещи, которые являются здравым учением. И здесь можно истолковать так или иначе. Но более-менее, если ты принимаешь эти вещи, тогда ты в правильном направлении. Путь этот все еще широк. И ты пытаешься Иногда ты, возможно, уходишь или направо, или налево. Но если эти вещи находятся в тебе, то ты не потеряешь свой путь. И это не только о понимании. Это также и про дела. Потому что мы знаем, что когда Бог судит нас, Он не судит только дела, или только наши мнения, или только наши мысли. Он судит все вместе. Давайте посмотрим, что здесь написано. Первое. Слушай, Израиль. И самое первое, и самое главное, Господь Бог наш, Господь Един есть. Про Господь Един написано столько много толкований. И каждый из нас сделал и делает ошибки в этом. отношении. И пытаются объяснить, что в одном есть три, в три есть один, и так далее, и много ошибаются. Я, честно, 15 лет назад, меня пригласили говорить в одной общине. Я не знаю почему. Я начал говорить про Я начал говорить про Бога и начал сравнивать его с солнцем, которая является физическим телом в нашей вселенной, который испускает свет и также и, и, и, и дает тепло. И когда я начал сравнивать Бога с Солнцем, что у Солнца есть то и другое, и у Бога есть то и другое, я потом вернулся домой, и я начал плакать. Я просто почувствовал, как Дух Святой обличает меня что я солнце сравнил с Творцом мира. Это был первый и последний раз, когда я говорил про Троицу и все остальное. У меня нет проблем с божественностью Мессии. Но троица не существует в Танахе. И для этого есть причины. Поэтому однозначно написано, Господь Бог наш, Господь един есть и нет кроме Него. И когда человек принимает это в сердце с определенной запятой, я маленький человек, как я могу это понять. Я, я это принимаю как, так, как это написано. И мне этого достаточно. Поверьте мне, что такое решение э, сохранит вас от многих проблем. Потому что это не отменяет божественности Мессии совсем нет но это сосредотачивает тебя и не дает тебе uh, говорить суету. И знаете, какая вторая заповедь? Не произноси uh, Господа Бога, имя Господа Бога твоего в суй. Я продолжаю читать. И в пятом стихе написано Elohim, Elohecha, livavcha, И люби Господа Бога твоего все сердцем твоими, всей душой твоей, всеми силами твоими. <и>, И об этом есть очень много толкований. Но я хочу сократить. Одним словом весь пятый стих можно сказать одним словом усилие приложи усилие для того чтобы принять это и любить его в прошлом мы уже такое не знаем и парень и девушка вступали в брак не потому, что они влюбились друг в друга, а почему? Родители между собой договаривались, и это все работало. А любовь возрастала со временем. И я не говорю, что сегодня это правильно. Но то, что связано с Богом, это, это вот так оно и работает. Ты получил откровение о Творце мира. OHAM, э -э -э -э Продисциплинируй все свои глупости. И прилепись к Нему. И там автоматически начнет работать и голова, и душа, и сердце. И это э, слово, э, эта вещь тебя э, сохранит от глупостей. Шестой стих. Посмотрите всех. Второзакония 6.6. Это повеления, которые даю тебе сегодня, должны быть у тебя в сердце. А их Вы помните, как мы э, в школах Советского Союза учили таблицу умножения? Мы учили наизусть. И, И многие из нас, когда сегодня тебе в магазине нужно умножить сколько? 356 на 1221. Калькулятором не пользуются. Пользуются своим умом. Лама. Почему? <связывая> потому что это у тебя во, во внутренности зашло но если ты заходишь сегодня в и, цархан. Арба за и купил 4 пары носков и каждый носок нет такого стоит 2,5 с 10,5 а с калькулятор и молодая девочка открывает калькулятор и, и, и считает тебе сколько ты должен заплатить есть такие вещи когда он един я не предаю его этот это есть такие вещи, когда мы приучаем наше тело, нашу душу, наш разум, это остается внутри нас. Иногда вы слышите, этот фильм не смотри. Потому что там говорят о колдовстве. И это может увести тебя от веры. Кто такое слышал? Знаете почему? Потому что uh, ты этот пункт не прошел. Шауль говорит нам в uh, послании Коринфянам, когда ты идешь на рынке, не, смотри, не обращай внимания, идол там или не идол ты захотел это мясо купить, иди купи мясо, благослови небеса, потому что нет идола в этом мире, только Бог Один, если тебе говорят, продавец говорит, это особое мясо, я его посвятил идолу, но так ты его не покупай тогда. Если тебе никто ничего не говорит, иди купи, свари и ешь. Потому что Бог помогает нам <связывание> стереть э, всякую ерунду и стоять в истине. Они Не бояться. Я продолжаю читать. Седьмой стих. Внушай это своим детям. Говори о них, когда сидишь дома и когда идешь, идешь по дороге, когда ложишься когда встаешь. Что это за вещи? Это тяжелая теология. Это что-то очень действенное. Когда ты везешь своего ребенка в школу, то ты благословляешь его во имя Господа. И когда он идет спать, ты спрашиваешь у него, ты помолился? А когда он выходит из дома, ты благословляешь ты его, даешь ему привычку делать это в своей жизни. No. это теология вознесения и откровения или нет? конечно нет это обычные простые действенные вещи שלך, которые могут сохранить твоего ребенка если какая-то девушка хочет э, искусить его у него будет достаточно силы сказать извини я не могу потому что не так меня учили. Потому что если будут знать всю теологию, но эти вещи не находятся в его сердце, и он уходит с Божьего пути, тогда какое здравое учение он сохранил? 8 стих. Восьмой стих. И навяжи их знак на руку твою, будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на вратах твоих. О чем здесь говорится? А ты мы мы, да, каким-то образом связаны с вещами, которые можно исполнить, которые можно почувствовать, потрогать. Простое и толкование этого местописания – это мизузот и это тфилин. Вы знаете, что такое мизузот? То, что ставят на косяках дверей, от а тфилин — это то, что мальчики одевают Улая во время молитвы. Может быть, я обижу э э чье то понимание. Я не против молитвы с тфилином. Но я не совсем уверен, что здесь говорится про это. Афилу, энлисафекше, беннаддам аклусия харидит. У меня нет сомнения, что когда человек растет в, в, в религиозной, в ортодоксальной в атмосфере, то он использует эти вещи. И у меня даже нет сомнений, что Ишуа пользовался этим, потому что так было принято. И когда мы делаем здесь бармицвы то мы даем нашим детям. И в нашей э, традиции в каждом доме есть мизузот. Я сказал, что в нашей традиции. Но я думаю, что здесь имеется в виду не что-то физическое. Eh, От баят. Буква в руке. На иврите написано знак на руку. Это, это решение, что ты твоей рукой делаешь правильные вещи. А, повязка между глазами, а, повязка над глазами это же когда ты сохраняешь свои глаза от плохих вещей. Эти вещи связаны с предыдущими стихами, когда написано, э, напиши их на скрижалях сердца твоего. И я опять говорю, я не против кипы, я не против талита, я наоборот за, потому что это э, дает нам определенную атмосферу, но если мы спускаемся к духовному, Entonces, в духовном плане эти вещи не связаны с кипой, тфелином и э, талитом. Они связаны только с решением нашим делать правильные вещи. Я хочу прочитать 10, 11, 12 стихи. И все это есть в молитве «Слушай, Израиль». Когда Господь, Бог твой, ведет тебя в землю, которую Он клялся дать отцам твоим, Аврааму и Цхаку Якову, землю с большими процветающими городами, которые ты не строил, домами, наполненными всяким добром, которые ты не собирал, колодцами, которые не копал, виноградниками, оливками и рощами, которые ты не сажал, но поев и насытившись, берегись не забудь господа бога который вывел тебя из египта и земли рабства у нас здесь есть информация на которую мы особо не обращаем внимание а нахну бикарну маком археологииала им оба кварнаму банаце и мы можем посетить какое-то археологическое место в Иерусалиме или в Капирнауме, и там мы видели груду камней, и подумать, что люди, наверное, жили в таком положении, слава богу, я сейчас живу в другом месте. Честно говоря, мы не знаем, как люди жили когда-то. Здесь стихи говорят, что это была цветущая страна. С очень красивыми зданиями. Скорее всего, мы даже сейчас не знаем, как их строили. Все было в полноте. И Бог сказал, я все тебе отдал, готовое, заходи, только бери. Uh, семь народов, которые жили здесь и все это построили, скорее всего, были развитой цивилизацией. Но Бог uh, из-за проклятий и изгнал их. В Ием руциим техапсу бархиён елану гам диали медальзе гамонили ма зеля Каура коли клалат но. И если вы хотите больше узнать про это есть учение, мо есть учение димы Вы можете в нашему азис меддиа послушать. Аль клалат но А прокяти но но келещива ме когда оно и прокляло, и это проклятие действовало на семь народов, и Бог сказал уничтожив их полностью. Потом Моше и Ишуа Бенун просто совершили это. И Бог сказал, когда ты зайдешь в этот покой, не забудь Господа Бога твоего. И для того, чтобы, и короче сказать, может быть, вы слышали такую шутку. Один человек хочет припарковаться. В оригинале это шутка про центр Москвы, но то же самое происходит и в центре Телявива. Человек ищет стоянку и никак не может найти. Один раз мы с моей женой повезли Ширли, она должна была участвовать в концерте в Тель-Авиве. И мы поехали искать стоянку. И два часа пока был концерт, мы все еще искали стоянку. Мы разочаровались, поехали в Яфу, поели и потом ее забрали ну вот человек ищет стоянку в центре Тель-Авива и опаздывает Господи пожалуйста дай мне стоянку всю жизнь буду служить тебе за это он еще не успел закончить молитву перед ним машина выезжает со стоянки он говорит все, все, все, все, все не надо я справился Здесь говорится об этом. Когда у нас что-то крадут, мы радостно молимся. Мы очень радостно молились сегодня утром. Не то чтобы сильно радостно, но точно сильно. כשמישה חולח חסר הקלילה אנחנו מתפלילים. כשאדם болין, אנחנו ממלים. אבל כשאכל סבابة. כשכל זה טוב, אנחנו שמחים это одно из основ здравого учения, всегда молиться. Посмотрите, что говорит Новый Завет. Когда ты э, рад, э, радуешься, ты должен молиться, и в скорби тоже молиться. Они я продолжаю читать 13-14 стих. Бойся Господа Бога Твоему, Ему одному служи, Его именем клянись, не следуйте другим богам, богам, которые окружают вас, тех народов. весь Господь Бог Твой, который с Тобой ревнивый Бог, Его гнев вспыхнет против тебя, и Он истребит тебя с лица земли. В Новом Завете есть э, такое выражение Грех к смерти. Вы слышали про такое? Есть, да? есть грех к смерти. И есть, хет и есть грех не к смерти. И это каким-то образом связано. Что значит? Что значит грех к смерти? Это убийство. Это прелюбодеяние. Это идолопоклонство. И, к большому сожалению, я не знаю, как работает uh, тело и душа человека, но когда человек начинает делать такие грехи, он так uh, может спуститься к нулевому уровню, я, в принципе, не сильно верю, что можно потерять спасение. Но если Бог, если человек дает греху к смерти зайти в его сердце, он может убить то святое, что Бог взрастил в его сердце. Айомзе Сегодня вообще прелюбодеяние не считается грехом. Когда ты смотришь телевизор, это как будто ты э, толстый, но ты какая разница? Еще одно мороженое, десятое съешь. То же самое также относится к прелюбодеянию. Сегодняшняя психология и нас наоборот ободряет. Ты можешь себе найти э, такой источник выхода энергии. Я хочу сказать, это очень э, ранит нашу душу. Если ты э, сделал это и убежал от этого, то только Божьей милостью это совершилось. Вы, возможно, слышали не один раз. Те, которые были наркоманами и освободились. И потом, когда после 10-15 лет возвращаются к наркотикам, они могут умереть. Слышали о таком, да? Я хочу сказать, что при и э, идолопоклонство или убийство, <звучит> это все с, этого, с той же оперы. Если ты, смог, <звучит> если ты смог один раз совершить это, а потом убежать, не смей возвращаться к этому, ты потеряешь все. Я хочу прочитать еще несколько мест Писаний, я закончу. я сегодня долго говорю. 17, 18, 19. Неуклонно соблюдайте повеление Господа, вашего Бога, Его заповеди, установления, которые Он дал вам. Делай то, что правильно и хорошо в глазах Господа, чтобы у тебя все было благополучно, и ты вошел и овладел этой землей, которую Господь клятвенно обещал твоим отцам. Он прогонит всех твоих врагов пред тобою, как и говорил. В Новом Завете есть примерно то же самое. Ешо говорит, тот, кто принадлежит мне заповеди мои, будет соблюдать. Здравое учение. А это не споры. Здравое учение — это не учение об Откровении, Вознесении, Первом Воскресении, Втором и так далее. А, здравое учение, холим, ли когда мы можем соблюдать практические заповеди. гнов, не ругайся, не кради. благословляй окружающих людей. Будь честным. Если ты должен сказать тяжелые слова, говори. Но не обижай человека другого. Это правильное учение. Все остальное спорно. И ничего не произойдет. Я хочу завершить и прочитать стих из Нового Завета, из Послания Якова. Первая глава, 25 стих. Я прочитаю именно в переводе Давида Штерна, мне очень понравилось. Если же человек непрестанно всматривается в совершенную Тору, он подразумевает Мессию, дающую свободу, становясь незабывчивым слушателем, но исполнителем требуемых ею дел, тогда он будет благословен в том, что делает. Повторяю. Если же человек непрестанно всматривается в совершенную Тору, дающую свободу, Становясь незабывчивым слушателем, но исполнителем требуемых ею дел. Тогда он будет благословен в том, что он делает. Когда человек смотрит на живую Тору, когда он уже связан с нашим единым Господом Богом, когда он уже э, принял для себя реш... решение я иду за Богом и не смотрю по сторонам поход и он ходит в Божьем страхе и он вкладывает своих детей и благодарит Бога и в скорби и в радости и он делает заповеди. Что-то очень действенное. Тогда он может прочитать все. Что-то поймет, что-то нет. И он э, отвергнет от себя то, что нужно отвергнуть. И он не будет ходить и бояться чем-то заразиться. Давайте мы встанем, помолимся. Отец наш, я благодарю тебя за то, что даешь нам жизнь я молюсь чтобы ты позволил нам стоять в здравом учении через силу ишу я молюсь господь чтобы ты помог всей нашей общине не только те, которые находятся здесь, но те, которые смотрят нас через интернет и стоять в благословении, мира. сохрани нас от зла во имя Ишуа Мессии. Амин. шалом. Пусть Божий мир хранит нас всех, Шабат-Шалом, Шавуатов и Шалом всем.